Опщики, доброе утро. Спокойной ночи. Доброе утро. Спокойной ночи. Доброе утро. Спокойной ночи. Всем привет, дорогие друзья. С вами снова Потолок ВАЙ. И мы снова на достаточно интересном объекте, с которого мы отснимем пару интересных роликов. В данном ролике мы расскажем вам об интересной штуке, дополнительно установленной в наш двухуровневый населенный потолок, который вы видите сейчас на заднем плане. Эта штука называется Диммер. Диммер, если кто не знает, это регулятор мощности. В данном случае это будет регулятор мощности питания, подаваемого на светодиодную ленту. То есть наш свет мы будем регулировать. Мы будем делать его ярче, будем делать его более тусклым. В общем, туда-сюда. И сейчас расскажем более подробно, как это работает. То есть наш диммер закреплен там. Вот потолком его не видно, он закрыт. От него у нас остался лишь только пульт. Вот такой замечательный пульт. Вот так он выглядит. И сейчас мы вам покажем, как эта штука работает, и для этого нам придется выключить свет. Берем пульт в руки, заходим в зал и нажимаем на кнопку включения. То есть вот она у нас, красненькая кнопка включения. Мы ее нажали, и у нас появился замечательный свет в этих шести замечательных, собственно, ручно нашими руками сделанных шести квадратиках. Загорелся свет, значит, сейчас он сгорит на все, на все 100%. То есть полностью максимально отдаваемая яркость этой ленты установленный туда. Далее, у нас здесь есть еще дополнительные регулировки по процентам. То есть у нас здесь есть 75% мощности, то есть мы нажимаем, свет немножко притухает, 50% мощности и 25%. То есть вот, 4 регулировки стандартные, которые можно быстро нажать и отрегулировать свет. Также помимо этого есть две замечательные стрелочки. Если нам не нравятся эти грубые жесткие ограничения по вот этим вот округленным цифрам, мы просто нажимаем на стрелочки, опачки, Опачки. И делаем мощность такую, какая нам нужна. То есть абсолютно любую. От 100% до практически, наверное, процентов 10. Вот, собственно, и все, дорогие друзья, что мы хотели вам сегодня рассказать. Мы поведали вам, что такое диммер, поведали, как он работает, в чем его функционал. Если вам понравилась эта замечательная штука, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал, если вам более глубоко интересно познать, как подобрать диммер под ленту, как подобрать мощность блоков, нужны ли какие-то дополнительные усилители, пишите нам снизу, мы вам обязательно ответим, если вы находитесь в Беларуси, можете прямо нам позвонить. И мы вам все расскажем. Обязательно подпишитесь снизу, так как с этого объекта мы еще интересных роликов сделаем. Вот таких вот, вы посмотрите, и вам понравится. И перед роликами там будет реклама, которую нужно досмотреть обязательно до конца. Да, потому что там очень много полезных вещей, на самом деле, в этой рекламе продают различные товары. Собственно так я узнал о том, что такое диммер и как он работает. То есть я смотрел ролики про светодиодное освещение, мне выскочила реклама. Один единственный раз в жизни я досмотрел рекламу до конца. Всегда обычно прогартовал, пропустить, нажимал, ждал, только вот, вот, сидел и тыкал в это место, где секунды знаете, мотаются, и типа, сейчас будет, можно будет ее пропустить. Только оп, пропустить, сразу пропускал. А вот тут один нас не пропустил. Случайно. Руки были жирные, я ел. Я досмотрел ее до конца. Там говорят, купи диммер. Я перешел дальше по ссылке. Вот. Мне предложили купить диммер. Я его заказал. Мы установили его на этот потолок. Таким образом, собственно, появилось это видео. В общем, реклама размножает видео, ребят, и дает нам полезные вещи. Так что обязательно смотрите рекламу до конца. Особенно на нашем канале. Всем спасибо. Всем пока. Время заканчивается. Спокойной ночи.